Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Exoliz Games, а мы продолжаем с вами играть в Bendy and the Ink Machine. Пятая глава, финальная, последняя. Там вроде бы, как мне сказали, что будет прям красиво. Формат видео немножко изменился, теперь Everyone качество будет. Как надо. Я Then you know more than we do one minute we don't even exist just thoughts and the next minute this place are you gonna let me out of here down here strangers aren't good things how can we trust you's you what you are my name is Henry I used to work here I но она не видела, что мы пытались спасти Бори, Бориску. Не думала, что мы хотели злую Алису отпиздить. Типа непонятно, что мы на их стороне. I'll be back as soon as I Сейчас get... будем Алису спасать чувство, I только хорошее. Что-то меня этот топор его пугает. У него железная рука. Henry? Ни хера себе он меха. We have. Это что было сейчас? Бля, что за отношения? I know you're watching me. Конечно, это у тебя просто... такие ножки, это пиздец. A little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he, he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message right there in plain sight. So I kept looking and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see нас много. Только через это. Посмотрите. No а are... Я не знаю, кто их оставит. Но думаю, они знают, как выйти здесь. Где все ведет? Никуда. Я их seguила за долгое время. Она просто с не думаю, что я решила оставить это место, Но, а будет круто и интересно. И что, I... I think... что влюбилась в тебя. Be Бля, мне нравится как фокус. Смотришь в одну точку и она размывается. Так, пока что пятая глава, это просто разговоры. Кто, Бенди? Она меня хочет. Она такая красивая, пиздец. Мне кажется, я сам влюблен в Элис. Давай, Том, блядь. Сбежать из тюрьмы. Dexa spun. inside. Хорош. Ну что, получается, начинается? Тука, ну пошел нахуй обратно в свою яму. Бля, у меня такое ощущение, что их тут много кыш кыш, кыш, кыш, кыш, куш Сопля, блядь. Труба джент. Джент типа слово джентлмен. Понятно? Кыш, нахуй. Бля, как мы глубоко в пещерах-то. Бля, вон они уехали без меня. Как сесть? А как мне в нее сесть? А, стоп. Я, кажется, понял. Надо держать ее. Бля, вот это стрёмно, конечно, все выглядит. Я думаю, сейчас чернильные ублюдки будут на нас нападать, а мы будем отбиваться. Так, ну вон они где остановились? Like И чё, дядя? Ебать! Нет! А что мне надо было делать? Бежать? Просто спрыгивать и бежать? Блять, опять с самого начала. Надо было нажимать и ехать, как только я очистил. Все, я понял свою ошибку. Ну ничего страшного, мы же учимся. Иногда можно и косяки делать. Просто едем. Да что за херь, блядь. Я не могу ехать дальше, он меня ловит. что вот так надо было. Поехали. Тихонько. А как он меня словил? Я же даже не выехал к тому месту. А, нет, выехал. А, только я в другую поехал в сторону. А что-то я пропустил этот момент. А, я, видимо, вот так ехал аккуратно. Он не попал, не попал. Нормально, нормально, нормально. Мы бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Какая напрягающая атмосфера. Нахуй, нахуй, нахуй, отсюда просто уходим. Все хорошо, все хорошо у нас, у нас все хорошо. Все нормально, мы уходим. Я так понимаю, это этот Бенди, чернильный демон. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Как я до этого не все эти чернильные штучки-то находил. Все не видно. Сейчас опять заглохнем. Погнали, я не хочу сначала начинать это дерьмо. Мне кажется, мы приехали. Так, хорошо. Вот это я вовремя прошел. О, сохранялка, малыш, вот тебе нос. Arms people что? Подойдем вот ближе, просчитаем. Но это они тут жили? И их много? Не монстром. но no failing into despair. Сука. Кого предали бросили. Ты чё, Сэмми, блядь? Сэмми, долбоёбина. меня. ничего Ты мне. Ты сказал, что я буду свободен. Ну, я тебя голову он за меня? Он сади за меня. Блять, Том, спасибо. Да ладно. That lucky in the neighborhood. Oi, Was that him? I don't think so. The searchers and the lost ones built this place. Sammy must have been keeping them at bay now that he's gone. Looks like we're in for a fight. Get ready. Watch out! Here they come! Yeah, bud! А это что за хуйня? Вы издеваетесь, как тут сражаться, блядь? Там миллиард у А, а эти уже пиздятся с ними. А что так много на меня бегут? У него заточка в руке или что? Ебать, а это кто? Больно? Ага, ага, меня еще сзади били. Надо восстановить здоровье. <связь> <связь> И долго нам так. Одна, блядь, против толпы хуярится, молодая. Это моя девочка, моя девочка, сука. Блядь, как больно. а нахуй я прикрываю спину бля сколько можно блядь и долго это будет продолжаться Это что за хуйня? Я думаю, это все. Но никогда не знаешь, они Хенри? Ты можешь Надо, чтобы вы вышли. Так, выйдите, блядь. О. О, сейчас надо быть аккуратными. Блядь! Сука ебаный пол. О. На эти трубки. Ой там, блять, там пони, там пиздец. Ага, короче, надо где-то слизь искать. Блин, Федорс. Оно за Дэй, оно за доллар. Что я сделал? открыл дверь администрации not these guys с и догонялки будут. Куда идти, блядь? Тут столько проходов, просто ебанёшься. Тика из села, то бипизда. а Лох! Ой, что мне делать? Блядь, там уебок этот. Блять, за этот вивер блять капелявый, а я ищу вообще? Заебись кусок стены ищу. Че долбоёб? Ой, вот это отсадки. Так а, подожди. заебись пойди туда не знаю куда принеси то не знаю что хохера потерял топор Ну понятно что же дело что трубы можно тут сделать только где мне взять эту слизь я дело с них. Значит, мне нужно найти какую-то трубку, чтобы бить их. Правильно? Мне кажется, что я все помещения оббегал. Маленький, маленький О, тут вот, что-то вот есть. Охуенно увлекательно слушать про твой торт. Просто информация об администрации. А! Я что, нахуй? Вон у него ключ. Пусть отдаст. Правильно? Вот это его краебит там блядь прям блядь, выпусти. И что делать мне? Ну, эта машина у нас есть, но нам нужны булочки, с помощью которых... Можно менять. А этих бубочек нигде нет. А если я буду ходить за этими долбоебами, они на них будут? Не-не-не, нихуя, это так не работает. Сука, отстань. Давай, Линкольн, съебуй. Вот. Так, я думаю, на этой ноте сделаем паузочку. Сделаем паузочку. Что хочу сказать. Понравилось видео? Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь впечатлениями в комментариях.